8 градусов зима началась и по поводу зимы возникает вопрос в основном даже у специалистов как топить печь и какой режим лучше подовый или колосниковый ну чтобы сильно не задумываться я взял и сделал в печке два режима возможных чтобы было можно и так и так топить теперь пора выяснить как это было сделано и какой эффект какой режим дает обычно чтобы приехав на дачу у нас было тепло Родственники мои сжигают вот такое количество дров. Это, вот, чтобы так вот понять не было, это ориентировочно три охвапки, три охлапки 3 и где-то 40, нет, скорее 30-35 килограмм дров. Это чтобы с промороженного дома мы могли превратить в жилье, чтобы можно было здесь находиться. Так вот, это было все, работал все в классниковом режиме. Топили в наши родственники это все. Вот, вот, вот, сантиметров 60 высотой, кукучка такая. Вот. Топили в течение двух дней. Вот, да-да, сжигалось, наверное, два раза по столько, То есть килограмм 60. Значит, вчера было в доме плюс 11 градусов плюс 11 и... и я приехал сюда в 11 вечера с работы с печной То есть, сам промерз приехал здесь погреться здесь холодно я липовыми дровами это береза я липовыми дровами протопил печь один раз это где-то было один час в колосниковом режиме и все остальное в подовом с 11 до где-то пол первого ночи сгорела одна закладка печка этого почти не заметила затем я заложил опять полную закладку ну, количество дров было две закладки это было меньше чем вот эта кучка это было тоже три хороших таких охапки липовых дров так вот перевел в подовый режим полностью как я это сделал вот здесь возможно темновато. Я закрыл поддувало, полностью закрыл. И открыл жалюзи на самой топочной дверце. Теперь вот видно, что там до сих пор вот такого, вот такого вот странного цвета, это угольки тлеют. Сейчас. Сейчас. Лук запекается, угольки тлеют. Сейчас так не видно Сейчас, видно. Выкину. вот они красный лук уже готов печь работала всю ночь закладка горела всю ночь лук уже готов можно кушать итак что с режимом за ночь в доме стало 22. Вот. Да. Плюс Елена, 22. Плюс два. У меня открытие сегодня. Очень радостное. Вот это каменка. Что в каменке? Сажа выгорела. Вот сверху висит борода. Это старая сажа, которая, кстати, образовалась в колосниковом режиме, который я, как правило, и всем и рекомендовал. Колосниковый режим, чтобы все с кислородом сжигалось. Елвина, вот это вот открытие. Сажа выгорела в подвом режиме. Печь работала на одной закладке всю ночь. Она, температура сейчас, ну, примерно плюс 50 градусов. Это вот лучше не трогать. Здесь, да, где-то даже 55. Надо будет взять пирометр. Это тоже лучше не трогать. Даже плюс 23. Отлично. Отлично. Дом 88 квадратных метров. Сжег я две закладки липовых дров. В подовом режиме. Испек себе лучок. И сажа выгорела. На мой взгляд, это чудо. Делюсь советом, как топить печку. Сначала прогреть ее хорошенько в режиме колосниковом. А потом перевести в подовый режим. Ну, хотя бы на вторую закладку. Прикрыть задвижку, чтобы была вот настолько открыта. Задвижку в трубу. И закрыть полностью поддувало. Открываются вот эти жалюзи. Вот, вот на такой вот, вообще там, сантиметр всего. Расстояние. До сих пор угли красные. Время 8 утра. Закладка была сделана пол первого ночи. Вот так вот. Прошу всех этого все учесть. И использовать поменьше дров. И извлекать из них побольше тепла. Тут очень простая физика. Чем дольше горячие газы проходят по печи. Здесь колпаковая печь у меня. Строил я Немов Михаил. А здесь идут колпаки. И подъем уже наверх. Вот. Чем дольше горячие газы проходят по печи, тем больше они тепла отдают, собственно. Кстати, труба на втором этаже у меня тоже кирпичная, и она сейчас тоже теплая. Вот такая вот история. С этой трубы, с второго этажа, я использую не меньше киловатт тепла в течение всей ночи. Потому что трубу сделал задвижкой. Задвижку сделал... Печь-то теплая дров -то всего две закладки, липовых. Вот тебе и подовый режим. Прошу учесть. Желаю всем здравствовать. Удачи. Птерометр решил поснимать. Вот сейчас видно все прекрасно. Когда приборы включены, все прекрасно заметно. Уже вот 9 час. Последняя закладка была сделана пол первого ночи, что там в топливе, от лука осталась одна кожура, и его уже съел, Но все понятно, что здесь, вот. угли еще есть, еще там немножко угольков осталось, вся печка здесь 59, 61, 43, Это практически холодно должен быть кирпич, потому что это уже не печка. Так, вот она по всей высоте у меня. Красавица такая умница. Мы ее с моим сыном Александром Немовым строили в течение месяца. Там, конечно, вышла вышло вот ну, такую вот температурочку. Труба там. Труба, труба. Ну, труба тоже теплая. Вот. Задвижка уже закрыта. Полчаса назад. О, блин. Две закладки липовых дров. Всего-то навсего. всего не спичи какой теплый. Классно же. Это у меня дрова слушатся. Все-таки сухих дров надо в три раза меньше, чем сырых.